Мы сегодня уже в ну, эфир, да? Ну да, мы уже похоже в эфир. Да, друзья, добрый вечер. Добрый вечер. Мы ждали этот эфир. Мы уже вернулись практически, да, со всех видов отдыха, готовы к работе. Ну, кстати, есть у нас еще одно мероприятие, которое, можно сказать, работа-отдых это наши многодневные семинары. В одессе под одессой в затоке поэтому мы вас приглашаем еще прекрасная погода можно будет погреться покупаться погрузиться в истину порадоваться вот мы тоже уже все там договорились ждем вас вам будет там очень очень хорошо ну а у нас очередная тема и как всегда мы берем самую такую насущную тему в соответствии с теми консультациями которые проходят и сами поставленные вопросы мотивируют нас проводить эти эфиры и излагать то, что написано в книгах тойчах И даже Геннадий сегодня в том тексте, который он представил, он даже написал страничку, в которой есть эти материалы. Поэтому читайте. И я вам рекомендую читать все, что написано до и после этого, потому что мы берем маленький фрагмент, а там написано, как всегда, я говорю, гениальные вещи. Да. И тема у нас сегодня – невидимый регулировщик вашей жизни. Для меня регулировщик – это милиционер с палкой, который говорит так, налево-направо, налево-направо. Ну, есть, да. Вот. А В свое время сейчас... я обучал, что нельзя ехать на грудь и на спину. Да, да. Ну, короче, это… Вот. Но полицейские э, ушли в прошлое. Сейчас стали уже, полицейские. Сейчас стали полицейские mm -hmm. уже. Вот. Но изменилось немного. Что. Но мы сегодня будем говорить о серьезных вещах, таких как невидимое взаимодействие между людьми, когда мы почему-то делаем такие поступки, которые надо бы не сделали, если находились в каком-то другом состоянии или в другом месте, или под влиянием других людей. Или наоборот делаем то, что вообще не надо делать, да? Да. Или делаем такие вещи великолепные, о которых дух захватывает и кажется, неужели это я сделал? А, точнее не делаем то, что бы надо было сделать да, да. Ну, То есть в любом случае мы понимаем, что есть какая-то невидимая движущая сила, которая заставляет нас совершать те или другие поступки, и понимание природы этой движущей силы позволяет нам стать сильнее, результативнее, эффективнее, здоровее, умнее, талантливее. И мы сегодня будем говорить о том, что мозг каждого человека устроен так что мы излучаем мозговые волны Эти мозговые волны чемпион курточ назвал супра восприятие то есть взаимодействие между людьми на уровне мозговых волн когда каждый человек является и приемником и передатчиком невидимых мозговых волн на уровне дентритов нежных, нервных окончаний нервных клеток вибрация этих дентритов происходит с такой частотой которая зависит от, от нашего внутреннего состояния. Например, если мы подавлены и находимся в сознании жертвы, это такая низкая частота. Если мы счастливы, находимся в состоянии любви, возвышенности, это высокая частота. И что характерно, э, другой человек, который находится на противоположной частоте, он нас не слышит. А вот если я нахожусь, например, в подавленном состоянии то я или в сознании жертвы, то я притяну преследователя, который находится тоже на этой же частоте волны. То есть ну, это, да, это закон виктимизированного сознания. где жертвы преследователя меняются местами, но от сути ничего не меняется. Вот. По, э, на уровне частоты волны мы встречаем конкретных людей. На уровне частоты волны мы выходим замуж, женимся. Угу. Мы встречаем супруга. Ну, например, если э, низкое сознание, то у мужчины, например, ему сложно притянуть женщину с высоким сознанием. То есть, скорее всего, он притянет такого же человека с таким же сознанием. Вот. И часто, не осознавая этого, кто-то хочет там получить более успешного мужа или жену, да, пытаясь как-то себя замаскировать. Представить, фасад улучшить. Фасад свой улучшить, угу. а внутри не обманешь, частота волны она та же. И ну вот я тебя... хочу представить один очень угу. интересный пример. Ну, кстати, чемпион говорит, что, чемпион Куртович, что супрасенсорное восприятие управляет каждым типом взаимоотношений, каждым. То есть любое взаимоотношение управляется супрасенсор, через средство супрасенсорного восприятия. Я помню один случай, это было, наверное, лет восемь-девять назад. Например, я ездила вначале на машине стоимостью N, потом я купила себе машину стоимостью 3N, да, условно, я не хочу назвать mm -hmm. называть марки, и у меня было некое несоответствие, хотя я раньше, когда это делал Геннадий, он был главным финансистом в нашей семье и он покупал дорогие машины я рядом с ним ездила без вопросов да и тут я сама да, покупаю эту машину лично и я помню это здесь было возле ocean plaza я еду то есть по сути внутри у меня еще не, не было правоты, что вот я могу ездить на такой-то машине стоимостью в три раза больше, чем раньше я е могла купить, да, могла купить для себя со стоимостью N. Тут я купила стоимостью 3N. И я еду, вот э зеленый свет мигает, и я проезжаю. И буквально за оушеном меня останавливает полиция, и говорит, э, девушка, вы ехали на э, конец желтого, начало красного. Я говорю, минуточку, но ну, я видела зеленый, начал, мига... я проезжаю, мигает зеленый. Они, вот вы еще будете нам доказывать. Вот сейчас, ща... а, а, понимаете, машина новая. Я первый раз села за руль на этой машине. Так, вообще, если вы будете доказывать, сейчас на штрафплощадку машину... Я вообще не знаю, как это вообще делается на штраф площадку. Mm. Я понимаю, что когда-то где-то там неправильно припаркован, там где-то забирают, где надо искать. Я думаю, так, надо спокойно, то есть представитель власти, надо принимать власть, надо согласиться, надо сказать, ну что, ну да, они увидели, да, они увидели, что уже, для они посмотрели в тот момент, когда там уже желтый завершался, начался mm -hmm. красный. Я говорю, ну ладно, говорю, ну все, а что ж вы спорите, ладно, едьте и все. Отпустили тебя? Отпустили, да. Ну я на сто процентов, mm -hmm. я же видела, да, я еду, зеленый начал мигать и я уже в конце, ну, проехала, да. И я себе говорю, а почему меня остановили? Меня вообще не останавливали никогда, сколько я еду за рулем. Э, то и Помнишь, я покупала себе, учила парковаться вот этот свой Ярис или mm -hmm. какой-то, да, Ярис, потому что там yeah. и те наши... Маленькая, машины, это, да, все те, просила маленькая. Да, да, да, те машины, они здоровые, я думаю, как я в Киеве буду парковаться, в Харькове как-то было проще. Вот и э, я, понимаю, я еду и думаю, почему они меня остановили? То есть, ну почему? -то? Я не нарушала, вот. я сказала: "Ты на супрасенсорном уровне, да? Это же вообще скорость там, по 300 километров в час, да? по-моему, насколько я помню. Да, ну неважно. Да. Вот. Говорю, скорость мозговых волн. Да, да, да mm -hmm. скорость мозговых волн. И э, имеется в виду по нервным окончаниям, да, мы же говорим про супрасенсорное, я говорю, ты просто им дала сигнал, ты дала им сигнал, что у тебя нет правоты, вот сидеть этой в машине, хотя она твоя, куплена за честные mm, твои деньги. Mm. Ты издала этот сигнал, mm. вот они тебя остановили. Я думаю, ну боже, думаю, mm -hmm. как это происходит? То есть это невидимое, невидимое взаимодействие, которое вот в каждых любых отношениях это всегда происходит так. А ты знаешь, как чемпион это описывает в этой же книге, когда он пишет про электричество? Угу. Он пишет, что когда это в физике называется электромагнитная индукция, когда заряженная рамка, вокруг которой образуется электромагнитное поле, от этого поля заряжается другая рамка, рамка, которая не подключена к источнику электричества. То есть происходит как бы заряд. То есть, по сути, ты зарядила своим зарядом неуверенности гаишника, чтобы они тебя остановили. Ну да. Ну, я думаю, это не будем эти подробности. Не, но ну вот просто это как, как да, это красиво, да. вот с точки зрения физики можно объяснить. Uh -huh. То есть мы так же самое мы заряжаем своих близких, uh -huh. э, сотрудников, uh -huh. жену, детей, э, конкурентов, клиентов. Э, причем именно этот заряд он происходит в направлении. Этих базовых движущих сил там Вера, желание, ожидание, предположение, воображение да? Это те, которые Нужно было задать этот вопрос которые чемпион Какие выпуск, есть нет, движущие нет, силы, нет, силы нет. вообще У меня вопрос другой На старте нашего, друзья, подумайте Кого и на что заряжаете вы? вот кого вы заряжаете или зарядили в своей жизни на какие-то хорошие Такие вещи, подвиги, да? или наоборот то есть это может быть ну например в родном отечестве нет пророков но из вас знают о чем я говорю или о ком да и понимание что если например у мамы представление о своем ребенке что он не способный, неспособный этот ребенок уже становится 30-летним дядей но мнение мамы не изменилось если ребенок делится с мамой с сокровенным, да? сокровенным То плотами. включается Электромагнитная индукция Когда у него не получается Достигнуть результата Мама на частота Против которой он не защищен Становится сильнее Друзья, всех приветствуем Я вижу, вы присоединяетесь Очень рады что вы присоединяетесь, приходите в офис, посмотрите на прекрасные фотографии, которые мы распечатали с гор, практически с каждой вершины там висит фоточка, полюбуйтесь да. на себя, на эту, на эту красоту. Угу. Я просто всех вижу, практически все были в горах с нами. Да. То есть, э, я, знаете, я вообще хотела по-другому эфир назвать, но Геннадий очень хорошо назвал, то есть, практически, когда мы принимаем решение, когда мы действуем, вот что вас движет, то есть, какая движущая сила стоит за этим решением, любым. Вот вы можете даже для, для себя написать. Ну, я, думаю, вы... я заряжаю на нехватку денег, и клиент отказывается от консультации. Точно, Маза. Поздравляю вас, что это открыли. Но если вы это знаете, значит, у вас есть возможность изменить. Конечно. Конечно, вот, поэтому э, я себе говорю, и каждый раз я это размышляю. Если ты, да, что-то делаешь, вот я помню себя до идеал метода это понимаете, это был такой заряд, то что обливание, голодание, клизмы, там маржевание, чистка организма, и я говорю, что тобой двигало? И вы для себя можете, себе можете задать этот вопрос, когда вы что-то делаете, что вами движет? Mm -hmm. Я себе сказала, ну что, ты просто боялась заболеть? Я же тогда не знала о генетическом коде, что практически как-то до 40 дотягивали более-менее, а после 40 уже шли в пике. Вот. И поэтому было их, их был заряд, который я тоже получала от мамы, от папы, которые тоже там начинали болеть. Вот. Сейчас вот я анализирую, да, Геннадий он любит там, угу. в холодной воде покупаться, где-то там не покушать что-то, а этот заряд я генетический да, он закончился, и этого заряда нету, Поэтому очень важно себе отвечать на вопрос, что движет вас при достижении да. цели, при принятии угу. решений, это очень важно. Смотрите, многие говорят, там, но если взять межличностный, мы же говорим о межличностных отношениях, многие, например, женщины говорят, я хочу реализовываться, да? mm -hmm. но на супрасенсорном уровне... Можно я вставлю чуть-чуть? Это не теряемость. Итак, Дмитрий, как вы и на что заряжаете свою жену Ольгу? Ольга Новикова, как вы заряжаете своего мужа? Татьяна Кушин, как вы заряжаете своего мужа и на что вы его заряжаете? А, дальше не знаю. Вот. Людмила Кожурина, на что вы заряжаете своих детей, в частности Аню? А, Надежда, не, не, не знаю, мазал. Так, Лариса. Всем, всем Надежда, поздравляю. Лариса. На что вы заряжаете своих детей, своих близких? Катерина, на что вы заряжаете Сагайдачная? Заряжаете своего любимого Тараса. Мария, на что вы заряжаете своих близких? Вот. Попробуйте сейчас, мы не хотим, чтобы не прошел этот наш прямой эфир в пустую, попробуйте четко определить вот, на успех хотя бы или на неудачу, вы верите в, это, в своих в близких, да. или вы наоборот несете разочарование. Важно вот это честно сейчас вытащить, чтобы вы несли именно самый лучший заряд. Татьяна Кушин, я заряжаю человека на истину. Но, вот, я считаю, ты... что Татьяна заряжает своего мужа на здоровье, в ага. и ее... Знаешь, ты сказала о Катерине, да? Мы же были ага. и с Тарасом, с Катериной мы были же ага. в горах. И вот Катерина говорила, ну, счет за это раз бежать впереди, да? Это даже у меня есть такой пример, когда жена хочет, чтобы муж был рядом, угу. а генетический фактор говорит, что если он рядом, это очень плохо. То есть это напряжение, это контроль, это доминирование угу. и, и так дальше. Поэтому главная движущая сила, да, или приказ, чтобы муж он был подальше. Поэтому у нас Тарас, он первый добегал ко всем вершинам, демонстрируя суперспортивную форму, подчиняясь приказу Катерины. Вот, Надежда Юрьевна, только на успех. Мария Винник, на развиток. Верю, но хотим да, сказать, да. Э, заряжает на здоровье Валентину Цыганокову. Правильно, согласен, правильно. Согласен да. Но мы сейчас говорим да, о каких-то сознательных моментах. но смотрите, например, жена хочет, чтобы муж зарабатывал много. Да? Но, но при этом она хочет, чтобы он ей не изменял. Да, но при этом она боится, что если у него будет доход в 100 раз больше, то не факт, что будут такие отношения, как сейчас, когда доход небольшой. И опять же, это в силу генетики, это не обязательно у всех так должно быть. Поэтому mm -hmm. она заряжает его на низкий доход, при этом сознательно она хочет, говорить, давай, давай, туда-сюда, иди, бери там, иди на повышение, yeah, <laughs> не yeah. иди на повышение, подсознательно не иди на повышение, а сознательно иди на повышение. Oh. Поэтому мы видим по результату, <laughs> что? The, the, the Дулин, я или жена заряжаем сына ему три месяца на двухчасовую истерику перед ночным сном. Конечно, абсолютно, абсолютно точно. согласна, абсолютно точно. То есть вот когда понимаешь, что ты практически являешься э, заказчиком да, поведения другого человека, э, тогда мы можем и знаем, что мы, на что мы заряжаем, тогда мы можем управлять. То есть, например, если мужчина чувствует свое достоинство только когда он обеспечитель, он неосознанно хочет, чтобы жена сидела дома, он может ей давать кучу ЦУ, куда пойти, в какой-то бизнес открыть. Но подсознательно он думает, что сиди дома при мне так спокойно. И тогда я буду тем обеспечителем, тем, ну, который как бы, как это признак да, достоинства. Мне и, интересно, дальше... как ты отнесешься к этому, Катерина Сарадачная. Учнем, на успех, а у человека вчуся заряжатым на успех. От человека, человека вчусь заряжатым на успех. А, Тут... вид человека, да. Ну, вид да. вот вот, Нет, не, да. понимаете, вот сами ответы я заряжаю кого-то на успех. Это вообще ни о чем. Вот, это, это вообще не конкретно. Что такое успех? Для одного украл много, это успех. Для второго где-то пойти изменить, чтобы жена не узнала, это успех. У третьего успех это вообще другое. Что такое успех? Это же понятие относительное. Yeah. Поэтому тут, пожалуйста, поконкретнее. Те примеры, которые я говорила, что, что я хочу, чтобы муж был рядом, но э, зарядила его на то, что он уже в Польше или в Германии десятый год живет. Да? Mm -hmm. Или я хочу, чтобы жена реализовалась, а жена не знает, что она хочет, она не знает, чем заняться, например. Mm -hmm. Или я хочу, чтобы у меня дети были активные, сильные, реализованные, но внутри себя я думаю, нет, вот пусть они возле меня поживут, mm -hmm. я их обеспечу, я им все mm -hmm. дам, и что же они будут успешны, им же никогда будет даже с матерью поговорить. Наташа, можно я приведу пример, который меня просто потряс в последнее время, за последние yeah. две недели. Я смотрел футбол с Шахтер Монако в Харькове трибуны были переполнены, там была такая э, заряд аудитории, что э, Монако, которая на голову лучше играла, они раза три попали в штангу, раз перекладину, не забивались таких три раза выходили один на один не забили. И в результате последние секунды игры один нападающий Шахтера лупит в противоположную сторону от ворот, он рикошетом попадает в противоположного игрока и через голову вратаря залетает ворота на последних секундах. И в свои ворота? Нет, ворот в противника. И Шахтер выходит в следующий этап э, Кубка УЕФА. Да? Uh -huh. То есть... Как это красиво работает на коллективном уровне. Это просто ну вот, конкретная иллюстрация, как заряд аудитории людей забил гол у ворота Монако, которая, ну, действительно, они играли на голову лучше. Там было столько моментов, что сложно сказать. Но важно, что этот заряд людей руководил не только командой «Шахтер», но и командой Монако. Угу. Ну, это просто такая очень красивая иллюстрация, которая в последнее время... Друзья, второй вопрос в силу времени я хочу сразу задать. Кто и как заряжает вас из близких людей? То есть противоположно. Тут вы заряжали, а теперь как вас заряжает? Как Катерина заряжает человек? Как Людмилу Кожурину заряжает муж и заряжает дети? Там Татьяна, ну, То есть а, на сути какое их тайное желание? Да. Ну, Мария, как вас заряжает муж и дети? Надежда, как вас заряжает? Татьяна, А как вас муж заряжает Кашун, Кушин? Разуваева, Татьяна, вы что-то ничего не написали, Мария, Но Лариса, все там есть, да, да, все, да. Знаете, как очень легко понять, на, на что вы заряжаете и на что вас, вас заряжает? заряжает, вот что интересно. По результату, по результату вы можете точно знать. Я Смотрите, помню, как я, я конкретно Наташу заряжал, чтобы она сидела дома и не высовывалась. Ну, да. Это а было сейчас... какой-то период времени, почему? Мне надо было доминировать в семье, я же кормилец, я же должен быть выше. Я бы ему всегда высовывалась. Не, ну я понимаю, но вот когда мы там еще в борсе работали, когда да. еще до того. Вот, Смотрите, вот, это, вот я приведу наш пример. То есть эм, Геннадий, я, точнее, я заряжаю Геннадия на то, чтобы он у меня кормил. При этом. Э, сознание... Знаете, это факт, я с утра только брожу по этим огородам, рак, яблоки приношу, а она говорит, не хочу. Знаете, но ну это просто анекдот какой-то. Уже в течение многих лет я говорю, что я не хочу, чтобы меня кормили. Не хочу. Просто вот. Протестую всеми фибрами, всеми клетками, каждым атомом своей, своего организма, да, разума, мозга, тела, совокупности. Но предки блокад, блокадного но, Ленинграда заставляют вы, меня... Да, но предки блокадного Ленинграда, предки на Урале, голода на Урале и т.д заставляют Геннадия, понимаете, вот каждый шаг он делает и он что-то уже несет, съешь виноград, съешь грушку, я, я даже тебе нарвал виноград, я тебе нарвал шелков. я говорю, Ген, я не хочу. Не, номер не проходит. Ну, я же вот положу сегодня тебя возле себя. Сегодня с, тебя. сегодня с утра ки кизил, тобой. да. Понимаете, я Рюген не носи мне, не корми, не предлагай. С моим генетическим кодом я сама поем. Не, понимаете, вот вам заряд, это подробный заряд на успех. То есть, да, что значит на успех? Но Но это не... Но... более подробно, угу. это по результату, что в отношении вас демонстрирует муж. Да. Он вас критикует, или он вас осуждает, или он вас не ценит, или он не хочет, чтобы вы зарабатывали. То есть это же скрытое, он вам скажет, я тебя ценю, я хочу, чтобы ты пошла на работу, я тебе даже буду искать работу и так дальше. И что вот, точно так вы видите по результату, что он делает в отношении вас и что он получает в отношении себя. Это и есть то невидимое супрасенсорное взаимодействие. Знаете, если есть ревность, например. Но определенно есть этот сигнал неверности, который другой воспринимает именно на супрасенсорном уровне. Если бы не было неверности, вообще ревно, ревность как таковая бы не существовала. Понимаете, многие приходят к но я же ревную мужа. Вот. Почему? Потому что есть неверность, и у того, и у другого есть ожидания, просто формы неверности разные. То есть по результату, по своему чувству мы можем знать, на что мы заряжаем мужа вот. или жену. То есть вы видите, да. поведение мужа говорит именно о том, на что вы его супросенсор, на что вы от него ожидаете. То есть мне нравится, как чемпиону что это не э, только монополия, не принадлежит человеку, и приводит пример самги комара, которая на супрасенсорном уровне издает сигналы, привлекает комара за, за, за, 30 за, за, мир, да. за 30 миль, понимаете? Вот это супрасенсорное взаимодействие. Если этим завел, то они не имеют вообще границ, да? Да, не имеют границ, mm -hmm. поэтому вот все, что вы сегодня имеете в отношении себя. То есть вы это заказали. Ну, вам счет... это дают или да. вам это не дают? Да. Вот как Геннадий там ту еду носит, да, причем уже сколько там уже, почти 20 лет мы имеем он все равно несет это. Как я говорю, ты вырастил там виноград, mm -hmm. что-то mm -hmm. еще там, и так дальше. Mm -hmm. То есть вот вам заряд, при том, что сознательно усилия прикладываются, но ну, это неплохо, это, это, я давно уже контролирую это потребление той еды, но да. тем не менее. Mm -hmm. Но, друзья, смотрите, мы же заряжаемся не только от близких людей, мы заряжаемся от телевизора, когда смотрим какую-то передачу, мы заряжаемся в супермаркете, когда идет какая-то реклама, мы заряжаемся от э, других людей, которые находятся в раздраженном состоянии рядом с нами, мы заража, заряжаемся вирусом страха от э, средств массовой информации там, про коронавирус там, или еще что-то. И мы понимаем, что те результаты, которые мы имеем, это результат того сознания, что мы пропустили какую-то конкретную негативную мозговую волну, и она стала производить в, наше, в нашем сознании какие-то конкретные нежелательные результаты. Вопрос к вам. Как защититься от нежелательного воздействия вот такого супрасенсорного восприятия или мозговых волн? Как это правильно сделать? А я пока приведу очень простой пример. Как дети, они автоматически показывают вам, что вы от них ожидаете. То есть ваше супрасенсорное излучение... Например, болезни, да? Ну, болезни или, например ребенок может быть в присутствии одного человека абсолютно послушным беспрекословно послушным но если он идет и взаимодействует с другим человеком или например с мамой да, или там с папой вот он становится вообще непослушным он капризничает он манипулирует он там истерики закатывает почему почему он в присутствии двух людей ведет себя по-разному потому что а другой позволяет ему это, и он себе бесчинствует. Вот. А он знает, что там, даже можно там не делать строгий взгляд и там не наморщивать его брови, да? просто а... если есть бескомпромиссная да, позиция и требование, чтобы ребенок слушался, он сразу будет слушаться. Это касается, кстати, даже животных. Когда хозяин попускает животному, он не будет выполнять команды. А когда ну, другой не попускает, собака становится шелковая. Вот нет. яркие примеры. Друзья, время уже подходит к завершению. Пожалуйста, как защитить себя от нежелательного Ты, воздействия что, кстати, это других время людей? Расслабься по поводу времени. Вот. Наталья пишет, потому что люди все разные контроль мыслей. Ну, мы говорили все близко. Контроль мыслей. Мы говорили о доктрине подразумеваемого согласия. Если мы не сказали нет, значит мы сказали да. Это целая такая страница и тема, которая... Но есть некая такая более простая инструкция. Смотрите, мы говорили на старте о том, что мозговые волны имеют определенную частоту. Если я излучаю частоту болезни или страха болезни или страха заболеть, вот, то э, я заряжаю другого человека именно в этом направлении. То есть, если человек, который находится в страхе заболеть или в страхе болезни, он испускает эту волну своим жалким состоянием, какими-то словами, э, пугает какими-то страхами, какими-то ужасами. Самая сильное на нас действуют картинки. Это когда мы видим видео, когда это дополнено глазами, запахом, цветом, эмоциями. Это самое сильное, это сильнее, чем желание, ожидание во много раз. Но суть в чем, мы должны научиться руководить частотой своей волны. Что это значит? Ну, например, Наталья заболела, Ну, простудилась. Ну, простудилась. Я Надо... не простудилась. Ну, хорошо. Хорошо. Жена у кого-то простудилась. Вы же не вешай на меня этих <свят> вот. Как, как э, защитить э, э, люди, которые долгое время живут вместе? Это одна частота волны. она на автомате просто перескакивает с одного на второго. И мы можем видеть, как одна семья начинает, они по очереди все болеть. Да? Вот. Как защитить себя? Надо переместить себя из разума болезни в разум здоровья. То есть надо демонстрировать здоровье. Поэтому, когда кто-то там рядом с вами чихает, хорошо бы пойти нырнуть зимой в бассейн. да, Или пойти как-то продемонстрировать, по снежку походить. И как-то продемонстрировать, выйти из разума ожидания болезни или болезни, выйти в разум здоровья. Частота разума здоровья и частота разума болезни разная. Вы себя защищаете. То же самое, например, криминальность. Если человек находится в разуме криминальности, он будет бояться. Если вы находитесь и кто-то вас там начинает как-то подавлять, давить информацию с телевизора, еще откуда-то, страх какого-то там, важно выйти из этого разума, ну, перейти в разум веры, защищенности. И перемещая себя в этот разум, мы автоматически переходим на другую частоту волны. Поэтому эта информация до нас не достучится, как бы это кому-то не хотелось. Смотрите, но очень важно что. Мы же с вами... Как говорим... выйти из этого? Нет, все... подождите. Mm -hmm. Мы с вами говорим об идеал-методе Тольча, об этом совершеннейшим mm -hmm. инструментом решения любой человеческой задачи. И если мы с вами не будем учитывать, что мы на подсознательном уровне, на уровне ДНК, несем ожидание, например, муж несет ожидание ваш, например, папа или муж несет ожидания в отношении жены, что было с женой. Да? Например, жена там покинула тело в 40 лет, то есть вы, как его сын, у вас уже есть запись, у вас есть эта мозговая запись, вы уже ждете, что что-то произойдет с женой. В лучшем случае она уедет в Польшу работать или витал, она, это я, в лучшем да, случае. Да, код да, генетический код привязан к возрасту. Поэтому мы говорим не просто о поверхностных каких-то моментах, да, ожидать здоровья, счастья, успеха, сейчас это модно. Куча тренингов, все счастливые, здоровые, успешные. Что такое успех? Это же вообще для каждого человека это вообще индивидуальное понятие относительно генетического кода, мы же не можем сравнивать. Разные, разные старты у всех, поэтому мы говорим совсем о других вещах. О том ожидании, которое у вас записано на ДНК, об этом говорят супруги Тойчи. Если у вас в ожидании написано то, о чем сказал Геннадий, что мама там охала, ахала и болела всю жизнь, то вот. И я, встретившись с ним, была вообще абсолютно здоровым человеком. Я занималась спортом, играла там баскетбол, волейбол, легкая атлетика, танцевала. И тут я вышла замуж, начала хандрить на ровном месте. То есть спортивный, вообще здоровый человек. Начала одно болеть, второе, третье. Я же не понимала почему, потому что он на супрасенсорном уровне, он ждал. Что? Как ждал что? Жена должна быть больная. Как и моя мама. Как, мама? как мама. Мама болела. Ты... То есть. мама наша, да, она болела есть, в этих отношениях: мама, папа, муж, жена. И мне когда-то Борис сказал, sorry, я ему очень благодарна: что ты вообще не мама, как я, я не мама, у меня двое детей. Он говорит: сначала отсоедини себя от Геннадия ожидания, что он ждет, когда ты будешь болеть, как, как ты будешь болеть и как тебя лечить. Mm -hmm. Вот что он ждет, как он лечил маму. Поэтому. Для, для, для Пункт А, он сказал, ты вообще не мама. И потом, конечно, продолжила, я ему очень благодарна, да. потому что именно с этого момента сознания и началось управление. До этого никакого управления не было, это было просто как мошка летит на свет, да. это тем более у муж и жена, это очень сильная связь. То есть, друзья, очень важно контролировать свои мысли, я, именно какую частоту, в каком поле, в каком законе жизни я нахожусь, в каком, что я ожидаю, во что я верю. Мы вот часто говорим о том, что у вот нас приходят э, часто клиенты, говорят, мы благодарим вас за то, что вы верите в нас, и у нас такие великолепные результаты. Это очень часто такая. но это правда, если консультант верит в успех клиента, это. Ну ладно, тут же да. мы же не консультантом говорим, да. это в другом месте. Ну хорошо. Да. Ну вот мазал но... спрашивает, давай мы будем задержать. Мазал спрашивает, если ты не хватки. Ну, вообще мазал надо увидеть, что у него все есть если есть мысль нехватки она же дуплицируется до утра там будет тысячу мыслей нехватки потому что каждые доли секунды дуплицируется нехватка а если увидеть у мазал что она обучается посещает тренинги ездит с нами в карпаты вообще что-то там она еще себе умудряется покупать причем она там еще другие моменты делает которые я не хочу говорить в эфире то есть и живет в квартире и делает еще ремонт в квартире и вообще живет как хочет, как называется, ни в чем себе не отказывает, то есть как же назовешь, так и будет для тебя, надо прекратить называть хватку нехваткой, надо прекратить называть э, изобилие, которое есть, то есть для, все относительно. Да, для масла надо поверить, что она уже давно вышла давно из этого нет. но инерция генетического кода да, заставляет давать. так думать, что искать какая не нехватка. А тут, Наталья, у меня непонятный вопрос. Да. А почему вы такая здоровая, притянули Геннадия, с таким сознанием и для чего? А я не такая здоровая. у меня Я сказала на Старке, Наталья. На старте я сказала, что у меня в генетическом коде до 40 еще жили, как-то более-менее дотягивали, а после 40 они уже доживали и уже по очереди они начинали покидать тела. Их там к 60 мало кто оставался, и они говорят, что дальше. Поэтому, инициируя их желанием жить дальше и больше, я с детства занималась спортом, я обливалась, я бегала, я все делала для того, чтобы быть здоровой. А, а более любого, соединялась... она притянула Геннадию, у которого бабушка прожила достаточно тяжело, а папа до 90 с хвостиками и так далее. Поэтому, имея этот паттерн болезни, я унаследовала биоедии быть здоровой. Поэтому я моржевалась голодала, обливалась, была вегетарианцем, не ела там мясо, соли сахара и это долгая песня перечислять, угу. вот. но мы притянулись одним паттерном, паттерном болезни да. и BID, общим BID быть здоровыми. У нас, кто обучается на первой ступени геоктимизации, де делают эти домашние задания, где они говорят Почему эти двое людей вместе, у нас есть таких там два урока, почему эти два человека притянулись, тем более вышли замуж, женились, да, почему? То есть этому есть абсолютно точная логика где вы не могли разминуться. Uh -huh. Спасибо большое, Наталья, вам за вопрос. Да. Друзья, я хочу вас лично вместе с Натальей пригласить в Монкастро гостиницу. Где Ты мы будем... говоришь, как Монте-Карло. Это действительно классная гостиница. И два года, как она открылась на побережье в Затоке возле Одессы. Вот с 23-го четыре дня мы будем говорить об уникальной теме. Как мы, не осознавая того, как вот мы говорили про мозговые волны. Не осознавая того, отказываемся от успеха. От и успеха, как, который нам не дан, И мы будем говорить о том, как не отказываться от успеха, как понять самого себя на той глубине. И по сути, эта вся гостиница, она будет только для нас. Это будут vip условия Это так будет самое классное сознание. Жизнь, все море будет для вас. Потому что не отказывайтесь не от успеха. <laughs> да. да, поэтому мы вас приглашаем. Ну а что, друзья, да рады, встречи. что вы были с нами. Следующий четверг мы будем, да? А Бум уже нет. следующий четверг мы уже будем э, на семинара. Да. Ну что, присоединяйтесь, свидания, что еще друзья. колеблется, присоединяйтесь. Да. Будем очень рады. Это будет действительно, можно знаете, онлайн, можно такая завтрак, обстановка. И. Не, ну именно вот обстановка. Вечера, бассейн с подогревом. Там, ну, там да. действительно да. команда вышеколенная. Там все классно. Да. Ну все, до встречи, друзья. Да. До свидания. До свидания.